меня зовут Вильянов Адаль Газинырович, Я студент автомобильного отделения. Совсем недавно завершился ремонт в одном из корпусов общежития нашего института. И нагородные студенты заселились в новое здание. В первую очередь хочу сказать вам огромное спасибо, а также поинтересоваться, планируется ли ремонт других корпусов общежития.